Я здесь постараюсь, сразу сначала скажу, максимально вам рассказать про то, что необходимо для того, чтобы подключить мотор 1Z к питанию электрическому, ну, топливному, там солярка, вход-выход и все, и чтобы его завести. Итак, значит, по электрике вам понадобится распечатать, получается, мануалы, не мануалы, а какие-то вещи э, с интернета. То есть, что вам стопудово понадобится. Я вам вот прямо сейчас покажу, что стопудово вам понадобится. Значит, вам понадобится схема ЭБУ, точнее распиновка вашего блока управления. Я оставлю ссылки, постараюсь оставить ссылки на все ресурсы, где я находил. То есть, Drive 2, как мы можем видеть, да, здесь распиновка ЭБУ от первого, и до 68-го здесь не влезла. просто в распечатку. Сюда дописал 65-й, 66-й, 67-й, 68-й контакт. Распиновка. Вот она у нас и был Затем распиновка э, приборной панели. То есть у меня 28 пиновая, получается, приборка. Для тех, у кого желто, точнее, будет зеленая и синяя да, штекеры, я... Когда буду переделывать, тогда уже и, собственно, с вами свяжусь. Но пока что я, скорее всего, буду делать 28-пиновую. Буду брать приборку от Passat B4 с МФА. И, соответственно, здесь все это есть. Дальше поехали. Вам нужна будет дальше распиновка, получается, круглого разъема на самом моторе. Так же, как для, видите, как для 1Z, так и для F. Ну, а это тоже самое 1Z. Вот распиновка. Где какой контакт. Там мы тоже кладем все отдельно. Дальше. Нужна еще вот такая вот схема одного человека, который по этой схеме, только отталкиваясь от этой схемы, насколько я понял, подключил именно мотор. То есть здесь все, что зачеркнуто, подключать не надо. Она цветная, так как у меня принтер черно-белый. Я распечатал черно белым виде. Но я опять-таки оставлю ссылки на этого человека, на эту статью. И там будет все в цветном виде. Вы сможете посмотреть более детально. Дальше. Схема электрических соединений, то есть э, прилагается опять-таки вот эта вот бумажка, которая перед экраном сейчас, вот к этой схеме, вот к этой, это, грубо говоря, одно и то же. Все, но в одной статье. То есть здесь, к примеру, вот какая-то штука под названием 200. Мы переходим сюда, находим, что это такое 200, э, измеритель воздушного потока 200. Все, мы понимаем, что к нему, к этому 200 идут три провода 21, 19 и 13. То есть, это из блока управления двигателем приходят э, контакты, да, пины. 21-й пин, 19-й, 13 -й. С одной стороны входят, с другой стороны выходят. То есть, это все вот эти две бумажки, получается. Ну, вот оно видно. Это вверх. Вот этот вот верх. Это вот здесь вот вниз. То есть, она вот так вот выглядит. Вот, грубо говоря, вот так. Вот, вот так. Так, эти две бумажки. Дальше. Я буду говорить сразу много, потому ну, сразу говорю, что я буду говорить здесь много, потому что как бы информации вообще до такой степени подробной, как я рассказываю, нет. Дальше, потом вам нужна будет еще раз распечатка вот такой вот штуки с обозначением, где какой пин. Получается это блок предохранителей с обратной стороны, куда вставляются фишки. И блок предохранителей спереди, где вставляются реле и, соответственно, предохранители. И объясняется под каким вот номером А1, А2, Б, С, Д, Е, Ф, G1, G2, H1, H2. И все здесь, соответственно, написано, что это и зачем это. Так, а это вот эта штучка. Ну, таких вот можно сделать, в принципе, две. И я сейчас покажу вам вторую. Сейчас, секунду. Так, получается. И вот нам еще нужна такая штука. То есть, это вот эта вот бумажка, да, которую я сейчас только что говорил. Вот она, вот эта. Только она, вот видите, увеличена в разы, да. И здесь конкретно, вот в этой шопке бумаг, указано а, каждый, в каждой вот этой фишке, каждый пин, за что отвечает. То есть Вот, к примеру, а 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Соответственно, мы распечатываем. Заходим вот в такую штуку. Вот. И здесь написано, что, к примеру, А1 клемма. А1 клемма – это проводка передних фар. Потом А1-01 – это получается а, а, вот эта вот колодка А1. А1 получается – это вот пин, отвечающий за левую фару. Так... Дальше указатель, вот А101 это фара левая, А102 указатель поворота левый передний. И то есть получается вот в этой колодке получается 8 пинов, и здесь соответственно А101, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08. Дальше идет А2. Я думаю, что вы поняли к чему это. И это тоже все, я ссылки на статью оставлю. Это все в картинках. Здесь, получается, все вот эти вот фишки, они распинованы. Каждое, каждый провод, блин, куда идет. И сразу говорю, что может отличаться, так как у нас транспортер, а это от пассата здесь могут провода цветом отличаться, я уже посмотрел то есть могут отличаться провода но это ничего страшного, потому что это фульсвайл, это все нормально. и так, значит, перейдем к раздербаниванию косы сейчас я буду немножко наверное сокращать длительность ролика иначе получится на часа на 2, на 3 что я сейчас делаю я получается от разъема а, блока управления двигателем так Беру тестер и начинаю прозванивать каждую фишку, каждую фишку, которая здесь есть. И у себя, соответственно, или здесь буду просто на ней наклеивать скотч бумажный и писать, к какому пину оно завязано, чтобы потом посмотреть в распиновке, что написано в бумажке, совпадает ли это с моей вот этой вот проводкой. И потом уже, ну и соответственно записывать цвет проводов, ну либо просто номер пина, как, к которому привязаны провода, чтобы понять, хватает ли мне проводки конкретно здесь, либо что-то нужно еще будет проводить. Ну, я думаю, понятно объясним. Ничего сложного здесь, собственно, нет. Все, сейчас я начинаю разматывать проводку, раздербанивать ее. Вы уже, наверное, в будущем кадре, возможно, увидите уже просто голые провода и отдельно лежащие фишки. Каждая подписана, и потом я их уже буду именно в пучок проводов скручивать. Где-то выводить массу, где-то выводить плюсовые провода на блок предохранителей и все остальное. Потому что у меня... Оно все отрезанное, то, что к блоку предохранителей идет. Вот эти все провода, они обрезаны, то есть здесь фишек нет. Соответственно, отсюда я буду брать уже плюсы, калини, шмалини и все остальное. То есть здесь еще надо будет разобраться, где 61 пин, какая калиния, какой цвет провода и все остальное. Так, ладненько. Все, ребята, смотрим. И я думаю, что все у нас и у вас получится. Итак, на вот этом вот моменте монтажа я понимаю, что... Все, что происходит дальше, превращается в какой-то сумбур. То есть там теряется вообще смысл происходящего. Я нахожу что-то не то, делаю что-то не то, говорю что-то не то. Поэтому я сейчас по максимуму пытаюсь смонтировать и вырезать всю ненужную информацию. То есть какая-то будет вдруг важная информация одновременно с неважной информацией в кадре. То есть я буду делать отдельные эти вот замечания в виде текста да, на экране. Вот, потому что тогда я торопился очень сильно завести машину, мне прям очень сильно хотелось, и так как я не знал ни хрена, естественно, я говорил все подряд, все на что наталкивался. Подытожу с самого начала. Из этой проводки, которую вы видели на экране, нужно будет вычленить э, всего лишь несколько, на самом деле, проводов. Вся проводка необходимая, все фишки да, необходимые для работы мотора уже есть в этой косе. Просто нужные провода нужно было выкинуть. На самом деле проще всего делать это на моторе. То есть э, подключить фишки... А, прозвонить сначала от ЭБУ, от э, розетки ЭБУ до фишек. Все фишек этих прозвонить, все, понять, какие куда э, уходят, подписать их, прийти на мотор, подсоединить. Там на самом деле немного. Там получается коричневая эта игла, черная ниже фишка на три провода это получается датчик коленвала внизу на насос фишка круглый разъем и этот расходомер даже температуру на впускной этот не нужно было хотя у меня вообще фишка обрезана была на впускной коллектор когда воздух после интеркулера дует температура типа зачем-то не знаю вот, и все, и в принципе мотор можно заводить, реально можно было заводить, все остальное просто надо было отрезать и выкинуть. И потом уже не нужно выкинуть, а оставшиеся провода, которые идут из ЭБУ, каждый подписать и уже непосредственно потом их удлинять э, в блок реле предохранителей. По, опять-таки, э, всему тому мануалу, который я нашел, он будет в описании, заходите, смотрите. В общем, можно все сделать гораздо Проще и быстрее, чем сделаю это я. Но я выложу вам большой видос. Этот видос для того, чтобы вы поняли, с чем вообще я столкнулся, с чем вы столкнетесь. По сути, из него можно вычинить пятиминутный ролик о том, как это все дело делается легко и просто. Или вообще пойти показать вам на рабочей машине, что и как делается. Все, ну на самом деле, легко и просто, ничего сложного нет. Поэтому не бойтесь, делайте, все у вас получится, я больше чем уверен. И еще параллельно я помогал Саше. Саша, тебе Привет! огромный саша помогал ну, пом помогал короче идти по тем стопам по, по тем следам по которым я уже прошел и то есть мы вместе с ним и завели его машину и моя тут же одновременно делалась короче было очень интересно и я например еще раз такую практику прошел могу кстати если хотите если вы хотите свап такого мотора привозите мне в вашу машину свап сваповный мотор ну с проводка со всей фигней я вам все сделаю проводку поставлю на машину и она поедет. Вот. Чего еще? Все, в принципе. То есть, кому очень интересно, смотрите полностью ролик. Кому не интересно, заходите в описании, скачивайте, заходите на ресурсы, в которых я качал и скачивал, не скачивал, делал скриншоты. Потом распечатывал их. И по этим распечаткам по всему этому можно, в принципе, легко и просто завести этот мотор. То есть, ну, что сложно. будет сложность с отшиванием и мобилайзера. У Саши не получилось этого сделать. Он присылал мозги мне. В принципе, так было проще, не знаю, что я раньше так не предложил, но в 10 раз быстрее бы уже это все завел бы и поехал. На самом деле, я так на сам... ну, понял, что там совсем проблема была изичная. Вот. Ну, маймоша майму, как говорится. Ладно, продолжайте смотреть, кому интересно, смотрите, кому не интересно, соответственно, действуйте, приходите в описание и, как я сказал, по нарастающей. Все, всем приятного просмотра, всем пока. Итак, значит, промежуточный итог. Что я делаю? Взял мультиметр, раздербанил одну часть или электри... ну, не раздербанил, а разобрал один жгут электрики до фишки блока управления двигателем. Э -э, нашел я проводку клапану EGR, фишка 68 -й, 25 -й. 68 -й, 25 -й пин вот здесь. Это у нас EGR. Дальше потом нашел расходомер. Э -э, здесь у меня 5 проводов идут на расходомер. Э -э, получается следующее вот я его нарисовал видите вот так вот как полукругом сверху и ровный снизу также и здесь видите он идет Блин. Вот. снизу вот он ровный а сверху полукруглый значит с верхнего левого а, и по порядку получается 13 первый 46 либо 24 это один и тот же пин это получается масса потом идет 68 посередине и нижний левый 64 й и нижний правый получается у нас 19 й Вот такие дела. Двигаюсь дальше. Так, значит, следующим пунктом моего меню а, прозвонить вот из этого жгута, куда уходит проводка ТНВД, вычленить вот эти три провода, за что они отвечают. Затем вычленить вот эти вот оставшиеся провода, за что они отвечают, потому что здесь половина уходит в ВБУ. Да, блок управления двигателем и вот эти провода часть из них идет коричневый вот например вот этот желто- черный они уходят если вот их тянуть по проводке они уходят вот в этот жгут потом все будет ясно и соответственно сейчас вот эти провода которые подходят к блоку управления двигателем фишки я сейчас их оголил и буду сейчас каждый провод прозванивать и подписывать на какой пин он приходит да буду смотреть и соответственно какой пин здесь то и буду писать на бумажке на каждом проводе. Так, значит, от фишки ЭБУ было вычленена проводка, которая нам не надо для системы кондиционирования. нас находится здесь. Вот этот вот пучок. Это все системы кондиционирования. И еще есть пучок небольшой проводов, на котором были методом прозвонки элементарным выявлены э, провода, которые ведут к тому или иному пину на ЭБУ. Соответственно, вот она отдельно. И потом это будет все подключаться согласно вот этим вот распиновочкам и БУ. Значит, методом нехитрых манипуляций все проводки, что у меня было, было вычленено вот это вот все. Здесь очень много чего. Здесь есть проводка на вентиляторы и проводка на кондиционер. Но мне не нужно. Дальше, значит, Методом прозвонки, вот проводок торчит, я прозвонил только что все провода, и хочу вам отчитаться, значит, распечатка круглого разъема на моторе и на вот эта вот розетка, вот эта розетка, это вот это. Так, значит, что я хочу сказать, провода, которые, к примеру, одинаковые, я сматываю вот в такую вот кучку, и, соответственно, оставляю их... А, вот так вот лежать аккуратненько. Вот. Затем та вот э, кучка проводов. На каждой написан номер пина, да, ЭБУ. Точнее, ну, здесь вот разъемы этого. И еще, значит, когда я убрал проводку от э, вентиляторов, еще здесь был пучок проводов. Значит, вот эти два провода идут, вот эти два провода идут вот на эту фишку. Я не особо понимаю вообще, что это. И зачем это? И вообще вот эти три. Это плюс. Судя по проводу, он красный. Это плюс. Это на аккумуляторе. Здесь какой-то плюс фишка. Куда идет, пока не знаю. Ладно, не суть. Очень много проводов плюсовых. И только один из них я нашел прозвонился он идет на 8, на 8 и 16 контакт круг написано это вот круговая вот эта розетка 8 и 16 пин соответственно распечатка на ней есть номера здесь стоят галочки это значит что я провода эти нашел вот, значит, еще здесь много написано здесь и сзади. Сейчас я все это покажу. Здесь также э, вот в кружочек смотаны провода, которые идут из кругового, с круговой вот этой фишки. Вот здесь они также подписаны. 1, 4, 17, 2 и 3. Вот. Провода. Так, значит, так как здесь у меня э, вот здесь в розетке 12 проводов, ну, то есть 12 контактов. А на э, блоке двигателя стоит розетка, вот такая вот, на ней 14 контактов. Соответственно, я все нашел контакты, и два у меня здесь, двух контактов нету. Объясняю. А, вот те два контакта отвечают за спидометр. Спидометр конкретно здесь у меня выведен вот на отдельной фишке. То есть и на блоке двигателя есть фишка для спидометра, и здесь есть фишка для спидометра. Только на блоке двигателя спидометр заведен в круглую вот эту вот розетку. Ну, то есть вот в эту ответную часть на двигателе. И, соответственно, в этой розетке не хватает двух пинов для этого. Не знаю, скорее всего, я просто отрежу здесь провода и подсоединю к тем, чтобы... Точнее, нет, там отрежу на двигателе и подсоединю сюда провода, просто удлиню, потому что от этого провода тут сантиметров 30, на него не хватит точно до да? датчика скорости. Вот такой датчик скорости был с той машины. Но мне кажется, что там немножко не те импульсы будут читаться. и Куплю другой, скорее всего. Ну да ладно, это не суть. Так, все, здесь объяснил. Дальше, оставшиеся 12, получается, за 2 я объяснил, что они идут на, на спидометр, там, на моторе. За оставшиеся 12, точнее, за оставшиеся, в принципе, те, которые у меня здесь 12. А, значит, какие-то идут вот здесь провода, они подписаны, и здесь, получается, а, здесь, получается, контакты у меня были 1, 2, 3, 4, 8, 16, 12, 13, 17, 21, 19 и 20. Того 12 контактов. Значит, методом, собственно, нехитрых манипуляций я нашел, что 21 это уходит на 33-ю был. 19 это плюс спидометра. И он также записан на 68, 45 и 23-й контакт фишки фишки был то есть это плюс то есть вот эти вот это плюс 33 клеммы которые идут на был плюс ну и, соответственно 19 спидометр дальше 20 идет на 14 контакт и был 12 идет на 53 контакты был и 13 вот отсюда соответственно клемма идет на 51 контакт и был это значит относительно вот этого всего Дальше. Пошел я аккуратненько на мотор, на двигатель, и расписал с той розетки, то есть здесь есть вот эта вот вилка, я так буду считать, точнее не так, это розетка, скорее а там вилка, потому что это мама, а там папа. Ну не суть, короче. Пошел на мотор, там же стоит вот эта ответная часть, от нее идут провода по мотору. Соответственно, я посмотрел, куда эти провода идут по мотору и записал вот здесь сразу вам, чтобы было видно. 17 температура масла, у меня его нет. Второй, давление масла, на которое на масло охладителя. Потом первый, это давление масла на ГБЦ. 8.16, это свечи накала. То есть здесь есть две клеммы такие большие, это идут на свечи накала. Вот, ну, то есть вот она, вот, вот свечи накала. Соответственно, плюс. Дальше, вот он я отметил, 9-й 10 контакт, это спидометр, сигнал и плюсовой провод, а третий э, провод с фишки именно самого спидометра, он прикручен прямо на массу, ну, по крайней мере, там, на моторе. Сейчас пойду вам тоже это покажу. Вот, соответственно, у меня их нет, у меня отдельный провод, ну, это нетрудно не сделать. Затем, 12 13 и 19 это фишка на насосе. Так, значит, взял я осветительный прибор, чтобы вам все это дело рассказать поподробнее. Там ребят де ревут дети, так что не обращайте внимания. Дети есть дети, никуда от этого не уйдешь. Итак, значит, вот она розетка у нас. Так, и от нее идут провода. Провода, проводящие. Значит, вот к этой и этой фишке приходят провода. То есть, у, это у нас на верхнее двухконтактное. Это идет на, господи, управляющую иглу форсунки. Дальше вот эти вот три контакта. Это датчик положения коленвала, я так подозреваю. Вот, ну, на них фишки идут отдельно. Уже непосредственно с самого ЭБУ, я так насколько понимаю. Значит, вот эта трехконтактная фишка. Вот она про которую я говорю вам, это 12, 13 и 19 контакт а, в этой розетке. Соответственно, 12 контакт, тот самый верхний, он, получается, идет на клапан, вот на этот вот, вот сюда, это клапан отсечки, я не знаю, как он правильно называется, пускай будет электромагнитный клапан на насосе, а потом средний, это 13 контакт и нижний 19, -й. они уходят под насос куда-то. Сейчас пальцем прям покажу вам вот это вот. Вот эта вот фигня, это оставшиеся 13 19 контакты туда уходят. Так, дальше. Ой, дети, дети, 13-й, 19 Потом 20-й, 21-й и 3-й контакты. Это у нас датчик температуры охлаждающей жидкости. Соответственно, 21 отвечает за 3 пин. 2... Ой, 20-й отвечает за 3-й пин, 21-й отвечает за 1-й пин. Третий отвечает за четвертый пин. То есть, третий пин на розетке на круглый отвечает за четвертый пин на датчике охлаждающей жидкости. И четвертый пин на круглой розетке отвечает за массу. Это все распиновка круглого разъема на двигателе. Ну, и соответственно, обратно, ответной части на, в проводке. И еще э, пин второй на датчике температуры охлаждающей жидкости отвечает за минус. Не отвечает, он тупо прикручен, короче, на массу соответственно если глядеть вот здесь вот, вот здесь вот снизу да, вот удобно что капец просто да. вот, вот эти проводочки вот эти они все это масса то есть с датчика скорости сюда прикручен масса и с датчика охлаждающей жидкости тут вот, масса прикручена щетку то вот, а там масса прикручена вот значит первый пин я говорил да давление масса на ГБЦ. то вот здесь вот сбоку вот эта вот фишка а вот эта фишка датчик давления вот мизинцем показываю датчик давления на масло охладителей там рядом есть заглушка у меня и есть проводочек для масла соответственно температуры так с этим надеюсь вот понятно поэтому этот момент мы прошли на этом заканчиваю я пока излагать вам все что я здесь надел осталось несколько нюансов разобраться, что это за фишка. Может, не нужно вообще ее отрезать, вырезать. Что вот это за плюс такой на фишку идет. И, соответственно, вот этот плюс, ну, плюс тут понятно. Это у нас фишка отвечает за насос, за ТНВД, то есть туда провода к ним подходят. Ну и все, в принципе. Ну, а это, скорее всего, просто запитать надо будет сюда купить клеммы, и это в блок предохранителей будет прям запитаны провода непосредственно плюсовые. А, еще здесь бывает написано, вот, к примеру, вот в этой распечатке, к примеру, 23-я клемма, 23-й пин отвечает за реле подачи напряжения на клемму 30. Видите, блок реле предохранителей, фишка G1, контакт 10. Соответственно, контакт, точнее, фишка G, G1, это у нас получается вот в этой распиновке. Там были шли f это уже эти дети, F, G1 и G2, это у нас, значит, эм, я остановился на том, что фишки в блоке предохранителей F, G1 и G2, это, получается, у нас фишки старой проводки, вот она, старая проводка, у меня тут висит, древняя такая. Вот, и, соответственно, вот эти фишки здесь есть, F, G1 и G2, ну, там вот это вот F, с одним проводком и какая-то G1 и G2 вот из этих вот. И, соответственно, здесь есть питание вот такого вот плюса. Но это, скорее всего, на свече накала идет плюс, я так подозреваю. Возможно, возможно, нет. но вот здесь вот есть плюсы какие-то два тоже, то есть их можно будет отсюда достать и вживить в ту проводку, то есть заменить какие-то там плюсы вот этими вот соответственно проводами, ну либо просто куплю клемки и обожму те. Ну, здесь вот выходила это стопудов блок предохранителей, вставлялся плюс, скорее всего, питающий такой чпек. А, вот эта вот фишка желтенькая, она, наверное, вставлялась куда-то. Либо это был Z1, либо 30, либо 30V. Вот это вот. Или 30B, не знаю, как там правильно. Так, вот такие дела пока. чё ну все, будут какие-то еще подвижки я тогда вам все расскажу по сути здесь сейчас осталось мне кажется уже начать заматывать так значит народ продолжал ковыряться с проводкой В принципе пришел к какому-то как это логическому короче тупику дальше не могу ничего сделать поэтому лучший отдых это смена деятельности И, значит что я пошел делать притащил мотор повесил его на лебедку и решил, думаю, блин, попробую я подключить всю проводку, которую я ношу и попробую тупо завести, покрутить по крайней мере стартером, чтобы оно может схватить так это будет хорошо, не схватит, значит буду дальше что-то искать, подключать уже, грубо говоря на месте электрику. И так как здесь на моторе стоит вот такая вот пластина вот такая вот у нее получается есть отбортовка, то есть она не плоская а с небольшим бортиком под коробку передач от посада. Вот, и мне пришлось ее снять. Но для того, чтобы ее снять, пришлось снять, как вы видите, сцепление, маховик. Вот, я к чему это вообще все вам говорю-то? А, так как а, пришлось снять сцепление, думаю, блин, посмотрю, какое сцепление. Посмотрел, оно было печальное. Вот, и думаю, блин, ну ладно, у меня там блок двигателя старый валяется, 1.9. А думаю, ну сниму, там и маховик есть, и все. Думаю, сниму, откуда поставлю, сюда. Там вроде было ничего. То есть когда-то давно контрактный покупал. Вот, пошел, пришел, принес поставил, а оно маленькое, то есть меньше того, которое стояло здесь по диаметру, то есть здесь видимо 228 сцепление, а там вообще наверное 200 я не знаю какое, там вообще маленькое, ну короче вообще как на, как на легковушке с транспортеровской именно, вот и я такой сижу, думаю, ё-моё а я же когда-то, когда купил машину, купил сразу сцепление, думаю, поменяю, купил машину поставлю новое сцепление и буду ездить долго и счастливо и получилось так, что я э, купил сцепление с 2,4 мотора, сейчас протру вас вот, купил сцепление с 2 и мотора. А оно, блин, большое. Большое, ну по диаметру-то большое. И туда не вставало. Думаю, блин, ё-моё, не то купил, короче, что делать туда-сюда. И вот она у меня 5 лет лежала. И вы не поверите, я такой, думаю, блин, где-то у меня сцепление лежит. Думаю, давай попробую Потому что ну, это больше, то меньше. Думаю, ну, мало ли то подойдет, короче. Подошло. Притаскиваю диск. Вот он, абсолютно новенький диск. Муха не сидела. Вот она, корзина. Тоже луковская муха не сидела. И такой... Кладу, блин, сцепление. А оно идеально подходит под этот маховик. Втыкаю первичный вал, встает по шлицам. Идеально. То есть, грубо говоря, можно сделать вывод такой. На 1,9 ТДИ стоит маховик и сцепления и все остальное от 2,4 соответственно держит типа больше момента видимо и все остальное все померил 228 в, в наружный это я уже поэтому потом мерил вот, корзина здесь валяется корзину тоже поставил, корзина подходит все, прикиньте новое сцепление которое лежало у меня 5 лет а я вообще хотел продавать, но его никто не покупал видимо не нужно было все, вот сейчас перевернул тоже покреплением проверил, наружный диаметр вот этой вот плоскости померил, внутренний диаметр, все совпадает с той корзиной и, соответственно, сцепление тоже абсолютно одинаково. Охренеть, короче, новое сцепление. Так, ну да, ладно, маленькое отступление. Короче, сейчас подключаю я проводку, прям сразу сюда на мотор подключаю розетку, фишку, все разъемы, все необходимые. Вот, расходомеры, не расходомеры, все, насос. Вот фишку тоже подключаю. И пытаюсь, короче, получается заводить. Так, ну все, сейчас, короче, ставлю назад маховик, коробку. Не коробку, а венец. Коробки. Вот он, нижний венец, как это. Плоскость у меня засофта. Одна коробка же целая, а вторая вот эта, которую я делаю на разобранной. Соответственно, я сейчас ее прикручиваю к мотору. Сюда благополучно, где он прикручиваю стартер и пробую крутить. Вот такие пироги. Так, ну все, погнали. Сейчас как сделаю, покажу. Ой! итак опять отступление в этот момент получается что блин электрика превращается в, в то как я уже собираю двигатель и делаю все остальное вместе то есть конкретного отдельного видоса как оказалось про электрику то и нет все в кучу все в кучу я извиняюсь еще раз все в кучу но по сути Следующий дубль. Обстановка по кайфу. Но не совсем. Короче, накинул я всю проводку. Даже добавил здесь немножко лишний. Мы ее уберем, чтобы она не смущала наши глаза. Так. Э, расходомер подключен. Э, мозги убраны. Так, значит, педаль газа подключено минус есть плюс готовчик это у нас спидометр здесь у нас значит где-то я отключал вот он у нас это у нас датчик температуры воздуха в отпуске ну-ка дальше чего у нас подключена вся Проводка, вот этот вот идет разъем, круглый, который 24 контактный. Значит, там подключены датчик температуры, насос. Вот эта вот фишка тоже подключена большая. Шо мы Маймо. Маймо, как говорится, шо Маймо. Короче, покажу следующим образом. Подключаем плюс Берем Берем Блин, где-то здесь отверточка да. была Так, по коробочке передач Видосик уже снят Так Отверточку И делаем чапалах Так Мотор крутится Но не заводится Собственно, чего удивляться. Во-первых, отключены мозги. Во-вторых, с подключенными мозгами я пробовал первый раз на эфире заводить. Не заводится и даже не схватывает. Вряд ли это метки. Так что вот так. Короче, не схватывает ни на эфире, никак пока. Ну, соответственно, топляк я не подключал. Так что не надо говорить, что, блин, дебил, солярка не подключена. На эфире должно было схватывать. Мне кажется, сейчас мобилайзер там стоит, потому что мозги 98 -го года от кордоба. Я посмотрел, что они вроде бы идут с иммобилайзером. Надо отшивать иммобилайзер и потом уже пытаться опять заводить. Так что пока что вот такой вот промежуточный итог. Еще попробую солярку подключить, конечно. Но я думаю, что это не поможет. И хотел почитать мозги, соответственно, все подключить. Почитать мозги, понажимать на педали, да, чтобы понять вообще работает или не работает. И когда подключаешь мозги, по крайней мере, видно, что ну, ошибки выдают по каким датчикам, кого видит, кого не видит, что не видит. Зайти в педаль, тоже понажимать, посмотреть, она правильно подключена или нет. Потому что схемы подключения тут, конечно, вообще просто. Ну вот я их только две нашел, две, и еще много разных есть. Скажу вам, значит, смотрите, по подключению педали, как я подключал. Из педали идет 6 проводов. Значит, первый по какой-то причине. Есть пин. В двух схемах. Вот здесь две схемы. На одной написано, что к 15 надо подводить. На второй схеме написано, что шестьдесят второму пину э, ЭБУ. Вот. 62 второго пина ЭБУ. В моем ЭБУ нет. Нет. Так как сейчас педаль подключена по второй схеме. Вот она, видите? Двоечка. Онерочка и двоечка. По второй схеме надо на 62-й подключать, а 62 нет, соответственно, провод не подключен. У меня подключено по второй схеме. Дальше. Первый, второй провод у нас идет на 57-й пин ЭБУ. 57-й пин из ЭБУ, и вот он, 57-й по схеме. То есть от педали газа идет по схеме, а здесь уже это из ЭБУ. Вот это вот выходит. Прозванивал я провода. Дальше, это у нас был второй, дальше третий, вот этот вот, он у нас подключен, третий же, да? Да, третий провод, он у меня подключен на 53, а нет, 55, пин ЭБУ, то есть вот здесь 55, -й. он, так как видите, здесь один написан, значит, соответственно, он в двух схемах совпадает, что на первой, что на второй схеме одинаковый получается, третий провод идет на 55 пин ЭБУ. Дальше пойдем, четвертый. Четвертый пин, а, вот она, опять-таки, 2, подключена по второму, по двоечке, по нижнему, 15, 15 и 65. То есть сейчас подключена по 15, потом попробую переключить на первую схему. Сейчас по второй подключено, попробую переключить на первую схему. То есть будет подключен 65-й провод сюда. Так, дальше у нас идет четвертый, пятый провод у нас вот такой вот зеленый. Это у нас 65-й получается пин. Вот он, видите, так как здесь тоже написано, что 62-65, 62-го, соответственно, нету, да, 65-й есть. Вот сейчас 65-й подключен, то есть если я буду подключать по первой схеме, то есть этот зеленый провод не будет подключен, он у нас получается 5 И 6 провод, он у нас 57-й пин, вот на педали провод я держу, а вот это вот 57-й пин, это у нас с мозгов, соответственно, так как видите, здесь одна цифра, соответственно, в двух схемах совпадает именно этот провод соответственно за два провода я уже точно уверен что они подключены правильно вот такие пироги пока поэтому переключу попробую по-другому под поставлю еще этот топляк подведу нормально прокачаю и попробую еще но мне кажется из-за того что все-таки возги гис и тупо иммобилайзер не даст ни хрена сделать вот и все но еще бы подключиться к мозгам. Так, ладно, и так много уже наговорил. Все, следующий дубль будет. Что-то будет другое, что-то интересное, возможно, а возможно и нет. Итак, значит, с предыдущего момента прошло приблизительно два дня. Мотор как висел, так и висит. Там, блин, ничего не получается. Короче, на данном этапе, как вы видите, я снял блок предохранителей. Распечатал немножко макулатуры. Кстати, коробка передач готова. Так, значит, что я сейчас делаю? Значит, что я нашел в интернете? Во-первых, распечатал нормальную распиновку блока управления двигателем. Так, дальше. Теперь я беру вот эти вот, значит, проводка, вот эта с т которая родная была, она у нас, здесь были датчики на температуру охлаждающей жидкости, потом на свечи, на Накала. вот этот вот промежуточный провод был воткнутый в разъем z1 это свечи накала здесь вот идут был предохранитель соответственно не звонятся с этим проводом такая вот перемычка непонятная была пока что неизвестная для меня сюда наверное подходит плюс аккумулятора. Так, значит, и были три фишки, это у нас F, G1 и G2, соответственно, я сейчас перепиновываю разъемы G1 и G2, пока F разъем не трогаю, потому что я еще особо не разобрался, куда с ним, значит, перепиновываю G1 и G2 по вот этой вот бумажке, нашел в интернете схему значит, какие куда провода идут на приборную панель, то есть вот сюда вот, вот. здесь написано, видите, к примеру т 285 5 у 2 13 клемма 31-БМА соответственно, она клеме U213, U213, U1 и U2. Соответственно, U213 должна быть масса. И вот между G1 и G2 и U1 и U2 есть определенная связь, которая указана вот здесь. Вот. Если хотите, я вам покажу вот эту фишку. Тут будет написано U111 и G1, G1, U111. Так, G2. Провода. первый У1, 1, второй У1, 2, третий У2-9. Ой, у 1-1, говорю, У2, е-мое. Сам написал. Ой, Валера. У 2-1, У2-2. Е-мое. Ща еще не того понаделаю. Ой-ой-ой. Ну ладно. Вот, э, вот эти вот кругляшком отмечены провода, которые я подключил. Остался УА16. Блин, что я опять делаю? е все правильно. У1, это же G2. Я вот с этим уже, ей-богу, уже, блин, так запутываюсь, что просто голова кругом идет. Ой, короче, проще здесь показать. Так, смотрим. Спидометр. Э, провод G1 идет на U1. Это сигнальный провод от тахометра. И он также идет на. Т28-27, вот этот провод. И на мозги. Не знаю, как пока разветвлять буду, но потом посмотрим. Температура масла. 17-я клемма в, к, в круглом разъеме. 17-я клемма идет. Получается, от круглой клеммы приходит на G21. G21 идет на U11. И, соответственно, U11 уходит на 17-й контакт Т28 uh, приборной панели шлейф. Значит, U, все, что с U, U1 и U2, это... Идут, идет приборная панель, шлейф и приборная панель. То есть, соответственно, температура масла из 17-контакта круглого разъема переходит в блок предохранителей на G21, на G2 контакт 1. Оттуда по внутренней связи в блоке предохранителей переходит на U1,1, на, на клемму 1, так на фишку U1 в первую клемму. Не клемму, а Пин, короче. И, соответственно, этот пин связан с 17-м контактом 28-пиновым разъемом панели приборов. Ё-моё, короче, вы все поняли и так дальше. Потом идет давление. Ой, да, давление масла высокое. То есть там по отсечке, я не знаю, где она находится. Видимо, где-то на там, где фильтр масляный. И есть давление низкое. Соответственно, G210U13, T288. G211, U15, T289, два провода рядом находятся. Дальше потом, температура, датчик температуры уличный, здесь плюс и минус. Соответственно, верхний это минус, нижний это плюс. кстати на паузу, делайте скрин. Соответственно, ЭБУ тахометр приходит, значит, у нас от тахометра... С... Тахометр берется с генератора Генератора фишку нужно определить Какая конкретно идет Отвечает за контакт В И его надо засунуть вот сюда Вот G26 Из G26 он идет на U16 И U16 соответственно связывается с десятым Пином 28-пиновым В этом приборке Далее Датчик температуры антифриза Конкретно какой провод я так и не понял Но скорее всего сигнальный какой-то Идет от датчика температуры. Это, кстати, в круглом разъеме. Я еще посмотрю, сюда допишу потом, какой был разъем. Так, идет на G2-3, а потом на U2-9 что это 9, и 28-23 контакт, соответственно. Ну, тут, в принципе, ничего сложного. Так, и вот такие пока пироги. Значит, на, еще на данном этапе заказаны новые мозги уже однозначно с мотора 1Z, потому что с этими я не знаю что, и с этими я пойду сегодня вечером к человеку, у которого есть программа лаунч называется, чудом она у нас в городе, короче, присутствует и попробую подключить мозги по к линии к лаунчу и посмотрим, смогут ли они подключиться или не смогут, если не смогут значит, скорее всего, мозгам кирды чело, так, ну все вот я здесь, короче, получается, что я делаю перепиновываю в разъем G2 вот он G1, G2, перепиновал вот этот вот на G, что это G1, 11, это у нас G1, 11, это спидометр, сигнальный провод спидометра идет на G2, ой, G1, 11, все, это F, это G1, а вот этот вот в руках у меня G2. Соответственно, вот он проводочек, сейчас я его перепиновываю, вот эти все провода перепинованы уже цвет не смотрите потому что цвет может быть любой абсолютно в разных машинах любой цвет у меня есть на g2 1 g2 3 g2 6 g2 получается что это 10 до да, 10 и 11 g2 g 11 вот сейчас я делаю сигнальный провод тахометра соответственно вот он g2 6 вот он g2 6 контакт считается сверху слева 1 один, два, три, 4, 5, 6. Вот он, я его запиновал. И сейчас буду спаивать вот этот вот серый проводочек, который идет уже в жгуте транспортеровском. И его, соответственно, уже на конце вот здесь подпишу, что это у нас будет сигнальный провод тахометра, который я возьму уже непосредственно от фишки, который идет от генератора. Короче, занимаюсь вот такой вот ерундой, пытаюсь перепиновать, пытаюсь все здесь в БРП, чтобы было хорошо. БРП – это, соответственно, блок реле и предохранители. Так, все, опять наговорил на 10 минут. Ну, собственно, ролик будет. И так, 8-часовой, поэтому все подробненько должно быть. Подробненько! Так что вот такие пироги. Все, смотрим дальше. Итак, значит, небольшая корректировочка. Тахометр подключается на U16 и G112, как оказалось. Потому что g 26 пин он у нас вообще нигде не задействован. Вот G26 вообще никак не задействован. А G112 вот она картушка зажигания, тахометр. И соответственно вот G112 тахометр и U16 панель приборов тахометр. Все совпадает. Все, такая вот корректировочка, сорян. Так, значит, следующий момент. Немножко отложил в сторону эту проводку, потому что я всегда утверждаю, что лучший отдых – это смена деятельности. И обед, или вообще любая какая и другая еда. Значит, следующим образом… Не следующим образом, а следующим. Итак, значит, следующим, что я делал, это была работа по перепиновке а, разъемов в блоке предохранителей под названием u 1 и u 2 которые идут в свою очередь на приборную панель. Теперь они будут идти на приборную панель не транспортера, а Passat B4. Все, перепиновывается, все элементарно. Берем вот такой распиныватель, если нет, то обычную контиголку или что-нибудь тоненькую. Здесь просто достаются пины, вылезают они очень легко и непринужденно ну а здесь также распиновывается как и вот эти вот фишки то есть я из шестигранника сделал вот такой вот заостренный предмет ну, блин, фокуса не будет, потому что это все-таки GoPro, у него фокус где-то сантиметров 15-20 в среднем, ну ладно вот, и им тоже распиновывается по сути, ничего сложного можно в интернете посмотреть, какая нужна приспособа для распинования и, соответственно сделать ее из подручных материалов Значит, вот по этой вот схеме, это тоже все в интернете находится, я к этому ко всему приложу ссылки, опять напомню вам, где, ну, по каким, получается, материалам я делал. Свою проводку перепинул, то есть здесь указано у нас разъем Т28, это, соответственно, приборка, а У1 или У2, это уже то, что идет с приборки непосредственно вот на этот синий вот разъем. Значит, все перепинавал провода, проводов те, которые здесь были, хватило. Из У1 только один, одну клемму, которая была у 14 вот эту вот четвертую клемку я пере, пере, перекинул куда-то уже не помню, на 11-ю, на... ну что такое, не суть. Получается провода, которые были у меня до этого в транспортере, их в принципе хватило для того, чтобы подключить а, по вот этому вот листику для Passat B4 для мотора 1Z значит приборку. Остались провода у меня. Это первый и последний провод. Это температура наружного воздуха второй снизу это температура масла, также в принципе датчик покупается, кидаешь провод подключается, все в принципе будет показывать на если МФА будет приборка и МФА под рулевой, все это будет показывать и два провода это т 285 и Т28-13 там короче 31Б масса на блоке предохранителей. вот этот вот, вот этот вот. это 31Б почему-то показывает, и 15 клемма это соответственно клемма на которой появляется плюс при включении зажигания. Но здесь, опять-таки, в этих проводах есть питание, уже идет питающие провода, я сейчас уже не помню. А, вот, постоянная клемма тридцатка, это Т28-11, и масса там что-то типа Т28-3, то есть есть и плюсы, и минусы, есть все. Возможно, когда я подключу, будет постоянно гореть приборка, светиться, тогда надо будет эти провода получается и ну плюсовой вот этот вот до да, 11 перекидывать на 13 -й. тогда будет включаться при зажигании когда включаешь зажигание то появляется 12 вольт ну а масса собственно масса останется такая то есть ничего трудного один пин перекинуть это изикатка особенно вот с этого вот этого вот шлейфа так соответственно сейчас я проверить не могу приборки еще пока у меня нету все на этом пока что все у нас уже Время 18.35, сегодня понедельник 16 число. Надо идти, выключаем вот зуммер. И все, здесь я уже не знаю, короче, здесь вот по поводу вот этой фишки, это было раньше а, свеча накала, да, вот шел, шел плюс к свечам накала. Вот эта фишка вставляется вот в этот разъем Z1. На этот разъем, а, значит, вот с этой фишкой тоже непонятки, короче, это получается фишка свечей накала на моторе 1X. Она вставляется вот в этот разъем. То есть больше ни в какой она не подходит. Сразу вам говорю, не подходит, как бы вы не хотели. это. Да. Вот, плюсовой, получается, от аккумулятора приходит сюда. И вот этот и этот они между собой как-то взаимозаменяем. Вот эти четыре, вот эти два. А вот этот вот Z1 тут написано. Он получается с каким-то... Я здесь писал. Вот Z1, получается, сообщается с контактом фишки G1 восьмым контактом. G2 восьмым контактом и M2, то есть здесь есть фишка вот эта типа M2, вроде бы, да, M2 и здесь получается второй контакт, это вот эта фигня ну как бы если взять, к примеру, вот сюда посмотреть мы возьмем M2 да, здесь написано M2 это бензонасос и провод голубо-зеленый. Ну, это опять-таки в течере. М2. Ой, голубо-зеленый. Красно-желтый. Вот он, в принципе, идет не красно-желтый, даже такой красно-белый. Ну, блин, бензонасосы, питание причем, бензонасоса. Ну, я хрен знает каким образом. Если здесь нету плюса, то есть, если я подам плюс вот сюда, здесь плюс не появляется. Они не взаимосвязаны. Может быть появляется тогда, когда здесь какая-то цепь замыкается через реле. Но это мне еще предстоит узнать. Так, короче, опять уже болтаю много. Вот пока такая ситуация. Все оставшиеся провода, вот которые я сейчас тут начихлил, зачехлил я буду их подводить соответственно к вот сюда, здесь, кстати, а, вот здесь, смотрите у-11 есть провод, вот он, у-11 я подписываю, вот сюда он, кстати, у-11 и может прийти, а у-11 у нас что, у-11, температура масла, мы, собственно, по сути, можем ее подключить, единственная штука, у-11, получается. а, не, у-11 гоню я, у-11 я гоню, смотрите, у 1.1, где он у нас? У 1 Не вижу, не вижу, не вижу. Блин, видите, подскажите, где у 1 А вот. У 1.1, он у нас идет на 28.17. Но у 1.1 еще взаимозаменяется с... Сейчас скажу я вам. С G2.1. Соответственно, G2.1 и у 1.1, они у нас взаимозаменяемые. Сейчас давайте проверим. Я сейчас камеру возьму интересным образом. и... Попробуем с вами пробить этот момент. Падает камера. Короче, вот у нас у 1 шпекс, фишечка. Здесь можно отсоединить, это все дело откинуть. Нам это не надо. G2.1 ставим вот сюда, вот плюсик. Плюсик как-то наставим, блин, -мо, давайте свету дадим. Так, G2-1 и U1-1. Ой, G2-1-2, U1 да? Не U1-1. Ну, я вас обманул, короче, получается. U1-1, G2-1, стоп. И там, да, U11, да, U11, датчик температуры масла. А у 11 точнее G21, как там написано. А я ставлю на G22. Ничего я вас не обманул. Это я просто Вашара. G21, смотрим на U11. Ну, блин, все работает. Соответственно, мы подсоединяем вот этот вот провод... 11 в клемму g11 и получаем ой g21 короче тут такая кутерема короче ну вы поняли принцип так что вот так все короче дальше буду суетить потом если что покажу что почему я его завел туман туманище поставил обраточку подвел прямо с бака солярочку прокачал Ртом своим. Достал блок предохранителей. Подключил плюс напрямую от аккумулятора в блок предохранителей. Поставил проводку от замка зажигания. Поставил проводку от стартера. Вот этот провод, черный с красным. Из проводки F1. Пин первый. Идет на... Сюда вот на стартер. И получается... Поставил я замок зажигания. Блин, да вот ну упади еще мне здесь, а! Какая автоэкспозиция? Не надо никакой автоэкспозиции. Вот, из замка зажигания, короче, заводил и пшикал. Сейчас покажу чем. Сейчас покажу чем. Пшикал вот этой фигней из перекрестка. Ой, не из перекрестка, как он. Со светофора. И, короче, эта фигня вся завелась. А, ядренный звон этот здесь. Кошмар, короче. Поначалу так... И завелась. Короче, давайте попробуем. Может получится сейчас тупо на солярке. Короче, запустить ее. Всю эту чепилу. Так, видно, нет? А ну, может прокачалась, а может и нет. Так. Заводится... Только глохнет почему-то сразу. Так, короче. Заводится на эфире. На жижи пока не хочет. Возможно, скорее всего, еще пока не прокачалась солярка. Вот. Ой, дышать нечем нахрен делать. Вот, наверное, не прокачалась солярка. Сейчас открою одну дверь. Потом открою вторую дверь. Вот. Наверное, надо будет прокачать солярку. И, соответственно... Попробовать, попробовать заводить. Возможно, там что-то с электрикой не так. Ну, хотя, наверное, ну не то чтобы вряд ли. Короче, надо еще сейчас человека позову. Приедет мне по диагностике. А, Посмотрит, что к чему. Димон, привет, если смотришь. Ты скоро приедешь и сделаешь мне вещи. Так, ну солярка прокачалась. Обратка, точнее, подача целая. Я вижу, что солярка полная. Обратка тоже. Так, значит, что, подключены. Э, расходомер. Да все подключено, круглый разъем, все здесь подключено, в принципе, ничего сложного. Ничего с тех пор я и не делал, просто подключил, получается, сейчас ключ и блок предохранителей. Возможно, какого-то реле не хватает, возможно. Возможно, еще что-то возможно, но фиг его знает. Хорошо, мы по посмотреть, попробовать бы педаль, завести бы на солярке, да попробовать, как педаль, работает, не работает. Возможно, педаль не подключена. Ну, короче, тут, конечно, за педали вряд ли. Короче, по электрике все. Я подключил, завел, все нормально. Блин, радости, полные штаны. Капец. Так, все, ладно, двигаюсь дальше. Короче, еще как к чему, по, как заведу и будет работать стабильно, тогда уже сниму, наверное, видосик. Ну, либо какие-то промежутки будут. Все, смотрим, не переключаемся. Так, значит, продолжение видоса. Значит, как говорится, Краила ведет к попадалу. Но, может быть, я не прав. Короче, Дело следующее. Пытался завести, завести, завести. На эфире, точнее, на полироле работает, как я уже говорил, наверное. Вот, но, короче, к человеку съездил на диагностику, проверил мозги. Мозги, в принципе, рабочие. Ошибка есть по мозгам, скорее всего, мобилайзер. Пока его ждал, ждал, ждал, не дождался. Сегодня праздник, сегодня у нас там? 19 августа. Вот, решил, короче, поменять, думаю, поменяю прокладки клапанной крышки, резиночки сверху, да, задние выпускной, да, впускной коллектор поменяю. Ну, прокладки. Снял, значит, выпускной коллектор, поглядел. В принципе, ничего, налета такого нету. Вот налет такой пыльненький, хороший. А вот во впускных коллекторах отделка полностью. Жопа. Жопа жопная, блин. Чуть. Ага, понял. Какие-то шайбы попадают нафиг. Так. Вот так вот видно. Короче, нарост тут на этом на впускном коллекторе, соответственно, в головке тоже нарост большой. И получается, что. Я снимаю головку, он вынужден ее снять. Короче, я буду снимать головку для того, чтобы тут впускные каналы не видно. Но они застарелые, вообще жут просто. Просто жут, жут, жут, жут жуткая, жуткая, жуткая, жут. Сейчас я принесу, попробую. О, Светлану Барысова. No comments, ну, надо снимать, чистить этот, ну, так оставлять нельзя. Там даже, блин, направляющих клапанов хрен видно. Выпуск замечательный. Кстати, EGR тоже в огнях. Где-то я тут положил его. Вот, сейчас покажу. Вот он, EGR. Ну, короче, он чистенький, хорошенький. Прям вообще замечательный, изумительный. Внутри турбинка тоже. А впускной коллектор именно там, где EGR подсоединяется. Он тоже, ну, относительно чистый, но не такой засраный, как э, мож, может быть. И это все надо как-то, короче, чистить. Так что, а еще у меня осевой продольный люфт турбины надо заказывать ремкомплект. Ну, короче, попадало в небольшое. Все, сейчас, короче, что ГРМ тоже получается, буду менять. Снимаю ГРМ, короче, все ремни, все нахрен менять буду. Блин, капец, капец! Не хотелось, конечно, но что делать, придется. Снимаю все форсунки, отсоединяю свечи накала, наверное, надо будет головку шлифовать. У меня а, стоит прокладка на две дырочки, но придется, видимо, ставить на три. Видимо, вообще головку это очень давно ездили, мотор очень хорошо и давно работал и никаких проблем с ним не было. Так, значит, решил почистить я впускной коллектор. Нагарчик. Сначала попшикал, не попшикал, сначала, короче, был отверточкой, все оттуда повыбирал. Спрашиваю, есть какое-нибудь средство для чистки там кухонных плит, что-нибудь нагара, что-нибудь такое. Дала мне вот такое средство для чистки. Ра -ра -ра. Очень известная фирма MLM. -ная. Вот не будем рекламировать, рекламировать не будем, потому что нет ни такого смысла. Так, любое средство, наверное, подойдет. Вот что-то на, насыпал я его, налил, оно начало прям шипеть, прям вообще прям, ленте, пена, едреная внутри. Здесь вот один остался экспериментальный, туда я просто залил, но уже правда все равно пришлось от, отверткой почистить, потому что так не разъедает, конечно. Ну либо надо заливать надолго, тогда может отъесть. Течет жижа, это, кстати, корыто ну, защита днище тащичное. Так что вот так чищу пока пускной коллектор. ЕГР, наверное, я буду все-таки глушить. Подумал я. Думаю, блин, такой нагар, это, конечно, камельфо. Лучше уж без него. Я так думаю. Так что вот так. Ну все, ладненько. Дальше буду что-то делать. Что-то снимать, что-то покажу. Так, ну что, стало чуть повеселей. Ну это, соответственно, сначала отверточкой был хорошо. Взял электродину, расплескал у нее краешек. А, загнул ее, там внутри пошкраббал, а потом уже залил этой хренью и щеточкой прошел ну там же конечно осталось вот здесь щеточкой здесь почистил начали. вообще идеально, ну, сам он по себе по крайней мере очистился здесь вот вход ЕГЭРа чистенький стал, здесь чистенький стал вот так можно, прикольно вот так а ну-ка если его в его... вот так вот видите Короче, вот так. А там, где я мало отверткой пошкрабал, Вот так. Грязно. Поэтому здесь еще надо будет почистить сейчас. Так, значит, ребятки, ситуация следующая. Снял головку. Буду чистить. Буду менять ГРМ. Надо обслужить мотор. Еще больше убедился, что все это надо делать после того, как я. Замерил ширину цилиндров, диаметр точнее, и он оказался 79 с копейками. Это мотор первого ремонта. До меня он не ремонтировался и, по ходу дела, не делался. Поршня стоят как влитые, не шатаются. Масло жрало турбина это однозначно. То есть мотор сам масло не жрал. Значит, видно, хон заводской еще. Поэтому здесь все в порядке. Пойдемте дальше покажу. А, головка блока цилиндров да, вот она красавица сейчас пытаюсь достать форсунки сидят плотно а, на головке Ни хрена не видно было. Но здесь вот видно, что здесь заводской хон у них хон, а фрезеровка заводская так, ситуация следующая включаем свет новый день сегодня 24 уже число 3 часа дня почти пришли мои направляйки для клапанов поэтому они сейчас лежат в морозилке остывают сейчас я их возьму позапихиваю короче сейчас я буду собирать гбц так чтобы вы знали понимали что к чему что вообще происходит у меня здесь а еще проверю надо будет свечи проверить на работоспособности уже их ставить либо не ставить там надо будет думать и надо будет менять колпачки которые одеваются на них тоже что-то с этим придумывать так вроде бы все ну все, погнали. Буду собирать. Показывать, я думаю, наверное, не надо. Принцип действия следующий. Загоняем сюда в каждую новую направляйку. Аккуратненько, до упора. Я брал упорные такие специальные с упором. То есть ты их ни ниже, ни выше не оставишь. То есть они всегда сядут, сядут до упора. Потом... А нет, сначала кладешь... А нет. Да, все правильно. Сначала направляйки, потом тарелочка, потом маслосъемный колпачок. Вот такая вот фигня. Все, здесь тарелочек не было, но ну, будут теперь хорошо делать. Все, поехали. Так, ну что, зачехлил я. Получается. Съездил, шлифанул голову. Ну, короче, шлифанул. Клопана поставил на родину. Перстер 34 Вот, такое приспособил я, получается, делал. Самую большую брал. Она как струбцина такая, ну, получается, стягивает пружину, достаешь сухарики. Остались лишних сухарей, Шутаря. все головка готовчик. Получается, сейчас, Опа! вот так вот она выглядит. Что осталось, получается, поставить распредвал и засунуть гидрокомпенсаторы. все головчик готов будет. Можно будет ставить выпускной-выпускной коллектор. Турбина, в принципе, готова. Все, отрубил. Впускной коллектор тоже готов, почищен. Все, сейчас собираю и потом покажу, что в чем. Так, значит, про запчасти. Купил прокладку под голову. Номер 419-919, фирма Erling. Дальше купил... Э, секунду. Так, дальше купил э, ремень генератора bosch такой вот номер и такие вот у меня есть. дальше, дальше комплект болтов новых. соответственно ГБЦ, 10 штук и ремень ГРМ, ремень Бош номер вот такой ремешок вот еще раз номер с этой стороны вот он ремень грамма новенький девочка все еще сейчас головку пойду ставлю подготовил там посадочную плоскость аккуратненько ставим головку, выставляем ВМТ, ставим ГРМ. А для натяжки ролика. А еще вот, короче, промежуточные итоги: приварили гофру мне. Вот натяжной ролик съездил в магазин, подобрал максимально подходящий инструмент для того, чтобы натянуть. Вот он такой, так вот выглядит. Такие рогатки. Чуть-чуть придется нагреть, развести, но больше ничего в городе вообще нет для того, чтобы на ролик. Все, сейчас ставлю ГБЦ, зажимаю, значит, тянется болтики, вот эти вот бугеля по 20 ньютон-метров. Я делал 23 ньютона, все затянул. Форсунки, вот эти болты тянутся по 25 написано, ну, что-то мне кажется, что это вряд ли. Вот, ГБЦ, все болты тянутся 40, дожимаются 60, потом ньютонов, и еще два раза по 90 градусов дожимаются все болты. Порядок зажима, я думаю, в интернете везде известен. Там первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Ну, либо там, короче, по диагонали вот так. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Ну, тип того. Я могу ошибаться. Так, все. Сейчас ставлю ГБЦ и погнали. Так, значит. Что там? Поставил головку. Выставил ГРМ. На вот эту меточку не обращайте внимания, она ничего не значит. Значит, что нужно было? Выставить? Меточка ГРМ в нулях. Точнее, на маховике 0. Когда не было головки, выставлял 0, э, проверял. Совпадает ли метка э, пассатовская с коробкой? Это коробка от э, Т-4, все совпадает отливка. Далее. Здесь у нас получается шестерня. Распредвала, то есть в шестерне распредвала внутри вот здесь в отверстии стоял болт не болт точнее а знаете что стоял стоял старый удлинитель из набора я его немножко блин не вижу куда снимаю я его немножко проточил попросил ребят вот буквально копеечки и он туда входит как девочка Шить. идеально вот тоже стопорил то есть соответственно у меня всегда насос стоял в нулях вот значит ролик снимал немножко да блин все просто на самом деле выставляешь распредвал туда ключ на 16 я пихал сюда вот в этот но ну, в прорезь вот в эту вот здесь ключ на 16 залезает хорошо обязательно нужно чтобы была отпущена шестерня распредвала то есть вы ее Отпуск. То есть, когда вы ее снимали, если снимали, не снимали, или вообще, в принципе, когда делаете ГРМ, расслабляете вот этот болт, вот сюда вот, здесь есть небольшая точечка такая, вы вот сюда вот бьете молоточком, ну, отставляете что-нибудь, типа такого штыря бьете, шестерня спрыгивает, и она должна свободно вращаться, когда вы выстраиваете ГРМ, чтобы когда вы э, натягиваете, не натягиваете, а выставляете ремень, если вдруг здесь по зубе не совпадает, и у вас шестерня откручена, и она ну, как бы подкручивается туда, куда надо. То есть там у вас распредвал зажат, и шестерня ни на что не влияет. Просто удобство замены ГРМ, и все. Затем натягиваете ролик, выставляете вот в эту вот меточку по тому ответному месту, там такое пустотелое, вот тем вот отверстием, тем пазом, вот на этот вот шип ровненько. Потом прокручиваете один раз ГРМ. Два раза ГРМ полностью прокручиваете круг, это вот метка как раз таки, чтобы понять, прошел ли круг, уже распредвал или не прошел, два круга распредвала, потом проверяете, если нужно, дотягиваете ролик. В принципе, все, ремень натянут, собственно, по сути нормально, ремень новый. Так, ладно, дальше что я, короче, суечу-то, а -а -а, подкрутил впускной-выпускной коллектор. Так как EGR не будет, EGR надо будет заглушить здесь на впускном и там на выпускном коллекторе. Значит, что я делаю? Взял старую трубку EGR. Вот она. Вот. От нее отпилю. Получается один из фланцев. Его заварю. Некоторые покупают заглушки. Я просто заварю отверстие. Все, я да, прикручу. А новую, получается, она в, в, в выпускной. Это на выпускной коллектор, а это на впускной. То есть, впускной коллектор – это вот этот. Вот, кстати, клапан рабочий, продаю, если надо. И вот эту трубку, а она уже будет без фланца, поэтому металлолом. Вот, делал, сделал шаблон. И просто потом вырезаю из уголка. Толщина тут, в принципе, миллиметра 4, наверное, с половиной, пять, может быть, так вот. Поэтому на впускном коллекторе вполне себе хватит. На выпускном еще может, возможно прогорит. Хотя вряд ли поэтому здесь потолще металл. А там вот так. Все, сейчас шаблончика обвожу маркером беленьким и вырезаю просверливаю отверстие. Под болты на 9 мм. Короче, здесь болты. Ну, здесь уточни отверстие 9 мм мере Девяточка сверла есть, ну либо восьмерочка, и там болты посмотрю, какие. Просверливаем и ставим заглушечку EGR. Пока вот такая вот суета. Смотрим дальше. Итак, значит, а, взял у знакомого вот такой вот оригинальный шнурок. Мой нифига не работает. Огромное спасибо, Димон, если смотришь, бля, прям лайкосина ужаснейшая. Скачал программу VACOM на английском. Получилось подключиться к мозгам, почитал ошибки. Короче, он заводился на, э, на полироли и не заводился на солярке. Блин, сейчас 5 сек. Включу свет. Заводился на полироли и не заводился по солярке по одной всего лишь простой причине. Вообще по элементарной. Почитал ошибки э, и увидел, что на блоке управления. Ну как, короче, ошибка висела. Блинский еж, честно сказать, не помню, какая. Ну, короче, суть в том, что я почитал про эту ошибку, было написано, что проверьте 38-й пин ЭБУ. 38-й пин. Там при включении зажигания должно появляться столько же вольт, сколько и на аккумуляторе. То есть 12, в моем случае 2 было, что-то такое. Вот. И что вы думаете? Залезаю я такой в блок... 38-й пин, это получается вот зеленый, это К линия. а вот следом за ним, во втором ряду получается, тут не видно будет, ну вот он здесь между, между, между зелеными вот этими проводами, вот там черный, черный идет, идет, идет, я такой раз его нахожу вот в, этой вот, короче, в этом пучке проводов, он не подключенный там написано, что надо его воткнуть в разъем блока предохранителей G104 вот он G, это вот у нас получается E или F F, F, вот это F, потом идет G1 и G2, вот он получается, видите, с синенькой этой вот изоляцией это я вы вытокнул короче, из другого разъема нашел пин, втыкнул сюда под подкрутил его, вот он провод черный идет, вот он в оплетке вот он идет короче отсюда, с этого включаю, начал работать насос и получается знаете что? нынче. Сейчас покажу. То есть он не заводился, даже не схватывал. Теперь вот так делает. И глохнет. Первая причина, по которой он глохнет через 2 секунды, это после того, как его завели, это иммобилайзер. Подключаю мозги, читаю ошибки. Ошибка 17. Что-то 978 или что-то такое, короче. Блокировка двигателя иммобилайзером. Все, отшиваем. Причем и в этих мозгах имobilizer, и в этих мозгах имobilizer. Одинаково себя ведет. Почитал, зашел в измеряемые группы, понажимал педаль газа. Педаль газа подключена правильно по второй схеме. Получается, она подключена. У нас, смотрите. Так, значит, 15-й пин ЭБУ подключен на 15-й, э, на первый контакт, точнее, э, педали. Газа. Дальше идет. 55-й от педали газа. Это у нас. А, получается, подключен на 55-й. Короче, я потом. Или сейчас схему сфоткать. 55-й ЭБУ подключен на 55 й Короче, смотрите. 55-й у нас это 15-й. Это первый контакт. Вот этого про этот разъем. Сейчас говорю. Первый контакт этого разъема это 15-й разъем ЭБУ. 55 разъем ЭБУ это у нас получается третий разъем этого контакта. У меня не задействован пятый контакт этого разъема. Получается, вот он зеленый, пятый не задействован. Потом идет эм, 57, идет на второй. Да, 57 это у нас какой красно-синий. Красно-синий идет на второй. Да. И остался у нас, получается, какой? Третий идет на 55 й я уже сказал. Остался, наверное, четвертый. Четвертый у нас идет на четвертый идет на 65-й. Контакты был. Все, получается, подключены. Раз, два, три, четыре, пять проводов. А, еще какой-то не сказал. 50-33-й. 33-й идет на... 33-й пин ЭБУ идет на 6 а, вот этого разъема. Вот, все. И все, в принципе, блин, работает на самом деле. Блин, вот из одного провода, реально, я все правильно подключил, только один провод был, не был подключен. И все, я его подключил, один провод, и, пожалуйста... ё мое это просто капец. Просто капец, капец. Все, теперь ищу человек, который отшивает мебебилазер. Отшивает мебелазер, ставлю нафиг все туда. Говорил уже, что прикрутил гофрочку новую. Вот она. Все, потом туда ставлю это дело, накидываю, прокладку меняю. Турбины Здесь генератор ГРМ. Все новые прокладки. Новые все четенько. Блинский еж. Вообще круто. Все, следующим делом закидываю э, все туда под капот. И все это дело пш, полетит. ну надо будет еще приборку подключить. Потому что что-то приборка моросит. Очень моросит. Ну да ладно. С ней еще разберусь. Все, погнали дальше. Собака. Какун по ушел мой. Это будет последняя вставочка, как я уже вам сказал. Я вам покажу сейчас, как машина едет и как она, в принципе, себя ведет. Так, едем, показываю. Сейчас вторая передача. Едет очень приятно, мягко и динамично. С 2000 имеет хороший подрыв, такой прям плотненький но опять-таки напомню вам, что у меня, э, как это сказать, немножко мало топлива льет, чуть, -чуть побольше надо сделать. Вот и будет, наверное, чуть-чуть повеселее ехать. Сейчас третья передача, четвертая, газ пол, скорость на выходе видно. получается следующее на 100 километров в час у нас 3200 оборотов у нас с машиной короче на двоих 3200 оборотов ну блин не очень показатели надо короче покупать пассатовскую коробку от b 4 пасата ставить с дизельного какого-нибудь Ставить пятую передачу пока что Потом разбирать опять коробку Ставить третью, четвертую, пятую Потому что по сути по городу На четвертой едешь, это где-то 60 Хотя это нормально для третьей передачи Это скорость 60 по городу А не для четвертой Для четвертой нормально разогнаться до 90 Но до 90 тут вообще просто в отсечку Наверное будет мотор рубить Так что вот так Сейчас еще на прощание вам покажу пару кадров Поставлю камеру на асфальт И проеду Мимо Может и не надо Не знаю Вот, за сим, короче, господа Прощаюсь с вами Показываю на прощание автомобиль Полностью собрал Бардачок Выглядит хорошо Тот бардачок Все собрано, все работает Купил пибикалку за 100 рублей От а, аудио 80 -ки. А так все замечательно Все работает Ждем приборку с МФА МФА, МФА, есть Остался круиз, видос по круизу пилится, вы его тоже увидите, либо не увидите, если не увидите, значит я нифига не сделал, а так все здорово, солнышко светит, асфальт у нас сделали, федеральная трасса Брянска-Гомель, новенькая, все хорошо, ставим на светофоре, машинки едут. Короче, заболтался уже в финалочке Всем большое спасибо, что смотрели Если вы досмотрели до конца, вы вообще капитальный красавчик Вывод такой, что в любом случае стоит свапать мотор Это не тяжело Если какие-то вопросы будут, вы, если что, пишите в комменты Я по возможности буду отвечать вам и в принципе, на самом деле, главное, чтобы было желание, вот как у меня было желание. Да, мне было страшно, я не понимал вообще, что делать. Многие вещи я делал с нуля, просто с нуля, даже при учете того, что в интернете нет вообще просто информации. Но все получилось, все хорошо. Главное не опускать руки и двигаться к своей цели, и все будет нормально. Вам спасибо большое, что посмотрели. Берегите себя и своих близких. Пока.